День добрый, друзья. Топ-сад. Первые виноградные саженцы, первой волны, которые готовы для посадки в Подмосковье со всей планеты Земля, выращенные в нашем кельчеваторе. У нас их три волны ожидаются. Первые готовы порадовать всех нас прекрасными ягодами. Мы сейчас расскажем о некоторых из них. Рэмбо, ну видите, мы сажали вермукулити землей и в обычных стаканчиках. Видите, какие мощные сильные э, листья и прекрасно развитый черенок. Конкорд. Черный американец, э, Прекрасная развитая система, отличный саженец и очень вкусные ягоды без косточек. Вишневый журавчик. Это новое приобретение. Очень вкусный, сладкий, главное, что ранний, очень ранний, созревает чуть ли не в конце июля месяца. Советую вам приобрести. Но это сейчас мы вам показываем саженцы, которые выращены обычной технологией. Аюта. Вот видите, какая корневая мощная система развелась внизу вермуколит и э, листовая порслен тогда вполне очень прилично выглядит. Один из нашумевших винограда прошлого года, красава, очень крупная, сладкая, большая, скороспелая, в грозе 3, даже до 4 килограмм, настоящий шедевр нашего приобретения этого года, и он может быть доступен и у вас. А Каюга белая, бескосточковая, американец, очень мощная, поросли, лианы крупные и ягода созревает 18-20 августа, а если до 5 сентября, то ну, сахар был 32% по бриксу. Богатяновский белый виноград, сумасшедший вариант, очень крупный, прекрасно растущий и теплицы в открытом грунте. Повторяю, все саженцы у нас как из, от полюса до полюса районированные и прекрасно растут в Подмосковье. Виноград, который нам достался из Узбекистана, привезли рабочие, районированный, настоящий Узбекистан, кишмиш черный, без косточка, изюм. Мы вырастили его в черенке 10 лет назад, районировали. И сейчас он дает потрясающий, без косточковый черный виноград, изюмный виноград, великолепный, большой, мощный кусть. Я вам один из лучших нашей коллекции виноградов. Шедевр просто потрясающий. Вот вы не поверите, Узбекистан или там Пакистан, или, Афг... Афг... не знаю, любая другую страну возьмите, все растет в Подмосковье. Советую вам попробовать. Ну, вот здесь вы видите наши новые достижения. Это... Саженцы без дна, стаканчики без дна. Очень хорошо растут растения, ведь мощные. Потому что есть аэрация, есть очень хорошо наполняемость воды. И главное, перелив воды невозможен, потому что вода быстро выходит из снизу, без дна стакана. Из пластиковой обычной пленки вы можете собрать великолепные черенки, ведь они опережают все остальные на порядок. Это у нас кадрянка, знаменитая 70 килограмм с куста. Шедевр, ну правда он с косточками, но черный, сладкий, до 20 августа созревает Аркадия, ну, труженик в виноградаре И прекрасный белый виноград, большой обильный урожай, ну с косточками Но зато очень давно работает на рынке В Подмосковье неубиваемый и советую вам иметь Это всегда палочка-выручалочка Реалайнс розовый, без косточки. Реолайнс пинксидис. Видите, какие мощные корни. Это ляна, которая напоминает, знаете, захватчиков. Если ее отпустить, то 5-6 метров для нее поглотить любую яблоню нет какого труда. Но созревает 10 сентября розовый, очень вкусный для вина. Байконур черный. Это был года 2-3 назад, это был хит сезона. Вот видите, очень мощный, растет. В Подмосковье прекрасно дает урожай, сладкий, вкусный и ранний. А Сфинкс, посмотрите, какой мощный и черенок и саженец, и листва мощные. Черный виноград, лакомство для гурманов и раздолье и ястовство для детей. Ну, а это виноград Артек, вот видите, он у нас уже в большом в нашем тоже опять-таки контейнере без дна, очень удачные. Принципе решения, видите, конденсат, это значит поливать его не надо, здесь дна как такового нет, корневая система страшно развивается, вот все сейчас саженцы, мы потом, если они у нас не уместятся в, в нашем питомнике, то мы пересадим в такие контейнеры, это на 2-3 года будет прекрасное место для плодотворного развития этих уникальных сортов винограда. Да не только винограда, и хурмы, и орехов, и шелковицы, и так далее. Поэтому контейнеры это где-то 8-10 литров. Стоит это вообще просто пол, пол копейки или полрубля. А эффект такой, конденсат, все показывает о том, что, видите, как... Саженец как растет, и главное, что в этих контейнерах вы гарантированно, что вы не перельете, что самое страшное. Используйте эти находки внизу, после нашего видео мы выложим вам все подробности, описания по каждому, когда саженец, когда оно какой он корни, когда созревает, болезни, болеет или нет, косточки и так далее. Всю информацию отдельной табличкой мы приложим. Подписывайтесь на канал. Топсад готов поделиться с вами этими саженцами, если вас кого-то заинтересует, проконсультирует вас, как вырастить и не погубить. А если что-то пойдет не то, мы всегда компенсируем вас, если вы приобретаете у нас саженцы или чинки. Удачи на даче! Вместе с виноградом придача – это для нас всех с вами большая и важная задача.